Утепление стен дома. Опс. Этот дом, я сейчас попробую его затушить. Все любят подходить к утеплителю, делать вот так, пробовать его сжать. В общем, мы просто выделяем пар. Да. Друзья, привет! С вами вновь я, Андрей Чирва, и наш канал о строительстве. Сегодняшняя серия, на мой взгляд, очень важная, потому что мы будем говорить про утепление стен в частном доме. Какой утеплитель бывает, какие есть нюансы, что можно сделать по-другому. Посмотрим на откосы, на дверные проемы. Я обещаю, что будет очень интересно, поэтому смотрите до конца. Мы сегодня на нашем строительном объекте. Давайте начнем с каких-то общих понятий, потому что важно на берегу договориться вообще о том, о чем мы будем сегодня разговаривать. Утепление стен дома. Есть система вентилируемого фасада. Это когда утеплитель находится с наружной части стены и закрывается сайдингом, композитными панелями различными. Есть система штукатурного фасада. В этой системе тоже утеплитель находится снаружи э, стены дома и он закрывается при помощи различных штукатурных составов. И есть еще одна система, система слоистой кладки и применение утеплителя внутри слоистой кладки. Почему вообще эта история называется слоистая? Потому что стена состоит из трех слоев. Из основного материала, как правило, это блок или кирпич, из утеплителя и из облицовочного слоя. Именно про эту систему мы сегодня с вами и будем говорить. Какие слои есть в слоистой кладки? Значит, основной слой это стеновой блок. Он может быть газобетонным, он может быть керамическим, это может быть забутовочный кирпич. То есть это тот слой, из которого построена основная часть стены. На данном объекте мы использовали 250 блок по теплорасчету его достаточно и мы его используем в сочетании с каменной ватой и ковер а, плотности 70 на данном объекте, хотя здесь может быть плотность от 40 до 80. -й. Но об этом я тоже чуть позже расскажу. Соответственно, второй слой это утеплитель и третий слой это облицовочный слой. В качестве облицовочного слоя может выступать облицовочный кирпич, облицовочная плитка, различных вариантов. И, как я уже сказал, в системах вентилируемого структурного фасада еще могут быть варианты облицовки из сайдинга, штукатурных смесей и так далее. Итого, три слоя. Основной ценовой материал, утеплитель и облицовочный. Сразу же отдельно скажу про свой любимый теплоизоляционный материал. Это каменная вата и ковер. На этом объекте мы применяем Ecover Венфасад 70, то есть это материал в 70-ой плотности, не горючий, с размерами плит 1000 на 600. Очень важно при выборе утеплителя думать о его горючести, паропроницаемости и о его долговечности. Всем этим параметрам как раз таки соответствует каменная вата Ecover. Также на ее месте может быть Ecover Light, Ecover Стандарт с плотностью от 40 до 80. -й. Я этот утеплитель чуть позже покажу в сравнении с другими видами утеплителя. Значит, Что вообще происходит внутри любого дома? Внутри любого жилого дома правильно живут люди. Мы дышим, мы гладим, стираем. В общем, мы просто выделяем пар на любых этапах своей жизнедеятельности. И важно, чтобы этот пар, образовавшись в доме, выходил через стену. Соответственно, слои стены должны быть паропроницаемыми. Например, если вы поставите в слоистую кладку экструзионный пенополистирол, который не пропускает пар, то вся влага она будет выделяться на поверхности пенополистирола и будет у вас в стене повышенная влажность дальнейшим образованием там, плесени и других неприятных вещей. Поэтому показатель паропроницаемости он у каменной ваты хороший, то есть пар хорошо проходит через каменную вату и дальше он свободно выходит на улицу. Поэтому, когда вы задумываетесь о выборе утеплителя, имейте в виду, что влага из дома, она должна уходить, и никакой слой вашей стены не должен ее задерживать. Хотя нет, если вы примените дешевый вариант утепления стены, как, например, пенополистирол, просто гранулированный пенополистирол, то вам нужно будет затем применить хорошую систему вентиляции в вашем доме. Но это будет в итоге дороже, чем просто применить хороший качественный утеплитель на старте строительства. Что происходит с утеплителем в слоистой кладки? Как я уже сказал, через стену проходит вода. Соответственно, нам утеплитель нужно максимально защитить от воздействия воды. Потому что в составе утеплителя находится связующая, которая от воды просто а, разрушается. И каменная вата может со временем разрушиться. Поэтому все дверные откосы. И оконные проемы нужно обязательно закрыть при помощи цементно-песчаного раствора. Но сейчас вот эта дверь еще не закрыта, а, например, часть подоконника, а точнее окна, она уже закрыта. Мы не случайно подошли к раскрытой пачке утеплителя. Я хочу вам показать, как с ним работать и с чего он состоит. Если разрезать утеплитель, то на разрезе можно видеть, что утеплитель состоит из волокон. Так вот, работать с этим утеплителем, например, без перчаток, я не очень рекомендую, потому что мелкие волокна могут попасть на поверхность вашей руки, и будут неприятные ощущения, руки будут колоться, там, чесаться и так далее. Поэтому обязательно нужно работать в перчатках. Следующий момент. Есть такой показатель у утеплителя, как негорючесть. Так вот, если вдруг в доме или в части дома возник пожар, этот пожар может выйти через окна. Поэтому горючий утеплитель, ну понятно, что он закрыт, но если до него доберется вдруг огонь, то этот утеплитель не будет гореть. И это даст возможность сохранить ваш дом, по крайней мере его стены, в целости и сохранности без потери теплоизоляционных свойств. Еще раз повторюсь, что удобный размер утеплителя 600 миллиметров на 1 метр, то есть 600 на 1000. Утеплитель производится толщиной 50 миллиметров, с шагом 10 миллиметров, то есть 60, 70, 80, 100, 150. Но стандартными толщинами считаются толщины 50, 100, 150 и даже 200. Толщина утеплителя зависит от региона строительства. Вы спросите, какую плотность выбирать для утеплителя в утеплении стен. Все любят подходить к утеплителю, делать вот так, пробовать его сжать. Так вот, важный показатель для утеплителя для частного дома, это показатель сжимаемости. То есть, когда мы смонтируем утеплитель в толщу стены, важно, чтобы со временем он не сжался, то есть, чтобы не появилось пространство без утеплителя. Так вот, утеплитель марки Ecover Light, и Ecover Light Universal, Standard, и вентфасад, он обладает сжимаемостью менее 5%. Это очень важно учитывать при выборе утеплителя. Те, кто обращает внимание на то, как построены дома, старые дома, могут заметить, что там довольно широкие подоконники. То есть там большая толщина стены. Так вот раньше, когда не было утеплителей, достигали сохранения тепла в доме за счет увеличения толщины стены. Ну, Например, этот дом мог бы быть построен с толщиной стены, 1 метр, то есть 4 кирпича, для того, чтобы он соответствовал всем нормам и стандартам. Мы же, применив утеплитель всего лишь толщиной 50 миллиметров, сократили толщину стены больше, чем в два раза, то есть у нас данный дом выполнен э, складкой в полтора кирпича и с применением утеплителя толщиной 50 миллиметров. Для каждого региона толщина утеплителя своя и сегодня в серии мы покажем, как рассчитывать толщину утеплителя для вашего региона и для вашего дома. Поэтому внимательно смотрите до конца, будет еще интереснее. У всех строительных материалов есть та или иная группа горючести. Глобально есть горючие материалы и не горючие. Горючие материалы это группа горючести G1, г 2 G3, G4. То есть сильно горючие, слабо горючие, нормально горючие. И есть группа горючести НГ то есть не горючие материалы. Так вот, каменная вата она не горючая. Пенопласт и экструзионный пенополистирол с группой горючести Г3 и Г4. Ну что, смотрим на деле, что это такое? Ну что? Опс, Фак. Погнали. Так, друзья мои. Теперь вы знаете или понимаете, для чего я одел эту маску. Вот эта вся история, она горит, да? Я сейчас попробую его затушить, чтобы снять можно было маску. Я не завидую нашему оператору, потому что он этот запах чувствует на себе. В общем, что сейчас произошло? Посередине лежал пенопласт. Как вы видите, его вообще не осталось. То есть, мы его подожгли, он достаточно быстро сгорел, и он еще выделяет ядовитые пары когда он горит в большом количестве объеме он выделяет вредные для человеческой жизни пары поэтому пенопласт группа горючести g4 если добавлять специальные добавки то бывает группой горючести g3 то есть и сильно горючего превращается в нормально горючий потом эксклюзионный пенополистирол как вы видели загорелся тоже сразу но сгорел не так быстро как пенопласт его группа горючести тоже g4 и g3 кстати, как а, достигают того, чтобы материал меньше горел? То есть добавляют специальные добавки, антиперены, и у материала группа горючести снижается, например, с Г4 до Г3. А, он продолжает гореть, эксклюзионный пенополистирол. Ну и вот, собственно говоря, а, каменная вата и ковер. То есть вот она была желтенькая, она немножко потемнела, но сколько бы я ни держал горелку, она не загорелась. Именно это свойство, негорючесть, выделяет каменную вату среди всех других утеплителей. Поэтому, если мы сейчас будем говорить все-таки, какой утеплитель выбрать для утепления дома. Я думаю, что после увиденного у вас не должно остаться сомнений. На первом месте каменная вата. То есть она негорючая, паропроницаемая, безопасная для здоровья человека, удобная в укладке и долго служит. Второй вид утеплителя, как ни странно, но он сгорел, это пенопласт. Он на втором месте, потому что наряду с тем, что он горит, он является парапроницаемым утеплителем. И его также можно применять в слоистой кладке, но не забываем про хорошую систему вентиляции в своем доме. Ну и на третьем месте экструзионный пенополистирол. У него есть свои достоинства, но не для утепления частного дома. И можно утеплять, например, цоколь дома снаружи, но его ни в коем случае нельзя применять слоистой кладки или в штукатурном фасаде потому что он не пропускает пар он горит но ну, этого в принципе достаточно перед тем как мы поедем в офис и займемся там теплорасчетом я вернусь немножко в начало серии я рассказывал что утеплять дом можно при помощи вентилируемого фасада, штукатурного и слоистой кладки так вот пока мы находимся на складе я вам покажу какие утеплители есть например утеплитель и ковер экофасад это утеплитель который применяется для штукатурного фасада. У фасадных утеплителей плотность там, от 100 до 150. Экофасад он 130 плотности. Также размер плит 600 на 1000. То есть это утеплитель для штукатурного фасада. Чуть дальше стоит утеплитель для вентилируемого фасада. Называется Эковер Вентфасад 70. Если мы перейдем на эту сторону, то здесь стоит утеплитель для плоских кровель. И он называется Эковер ковер кровля вверх и ковер кровля низ поэтому если вы задумали утеплять свой дом вариантов утепления их масса начиная от мансарды заканчивая утеплением плоских эксплуатируемых кровель с плотностью от 30 до 180 утеплитель и ковер это моя рекомендация я еще не раз об этом скажу но сейчас поехали в офис какую толщину утеплителя нужно использовать например в ростове-на-дону для этого есть вполне доступные бесплатные сервисы, один из них Smart Calc, вот такой умный калькулятор. Он выдает подробные отчеты, можно вводить город, состав вашей стены и смотреть, проходит ли ваша стена по всем требуемым нормам теплоэффективности, увлажнения и так далее. Мы вбиваем название Smart Calc, дальше мы здесь ищем страна Россия, Ростовская область. Выбираем населенный пункт Ростов-на-Дону. Он выдает, соответственно, основные климатические параметры. По температурам, по влажности. И мы задаем состав нашей стены. То есть у нас газобетон, минеральная каменная вата, вентилируемая воздушная прослойка и кладка из кирпича. И задаем толщину 250 мм, 50, 30, 125. И смотрим, что выдает нам отчет. Вот мы забили толщину 50 мм листаем отчет смотрим как бы все зелененькие циферки итог слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения и в окружающей конструкции нет условий для образования конденсата соответственно то же самое мы нажимаем если нажать тепловые потери и здесь будет заключение что Потери тепла за квадратный метр, за отопительный сезон идут такие-то. И можно загрузить график. Общая тепловая защита с выводом, что ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Здесь можно загружать графики. Здесь можно скачивать отчеты. Вот, например, отчет в PDF. Мы его нажимаем и нам выдает отчет, что Ростовская область, Ростов-на-Дону, состав Стены с сопротивлением теплопередачи, защита от переувлажнения и общие выводы. В окружающей конструкции переувлажнение невозможно. Конструкция удовлетворяет требованиям защиты от переувлажнения. И то же самое про тепловые потери. Потери тепла за отопительный сезон такие-то. То есть мы проверили, что нам достаточно в данном составе стены толщины утеплителя 50 мм. Я вам показал, как мне кажется, максимум про применение утеплителя в частном доме, но я забыл одну важную вещь. Мы утеплитель поджигали, мы делали теплорасчет, мы его рассматривали на стройке, но мы забыли его намочить. Ведь многие скажут, что каменная вата, она быстро намокает. Сейчас, так как мы уже уехали со стройки, мы пойдем в раковину, намочим его водой и посмотрим, что с ним будет. Я пошел. Ну что, у нас других... Вариантов нету, кроме как у раковине, поэтому достали утеплитель, включили воду. Если вы заметите, капельки воды все с утеплителя, соответственно, скатываются. Это говорит о том, что данный утеплитель, он пропитан гидрофобными добавками, и его можно использовать при монтаже, причем оставляя без каких-то защитных покрытий на непродолжительное время. А сейчас мы еще посмотрим, что будет, если нам его прям кинуть в воду. Класс. Ну что, вы видите, что утеплитель влагу в себя не впитал. Если его подольше подержать и еще вот так вот утопить, конечно, он какую-то часть влаги наберет, но в общем-то и целом он противостоит влаге, он ее не впитывает, и это позволяет его монтировать и в снег, и в дождь. Обо всем этом, а также о том, как выбирать подрядчиков, как считать смету для своего дома, как заказывать проект и у кого, в общем, обо всем, что касается строительства, частного строительства, я рассказываю в своей Академии частного строительства Андрея Чирова. Я оставляю Ссылку под этой серией. Вы можете переходить, записываться в наше сообщество, подбирать для себя необходимые курсы, интенсивы, чтобы получить максимально исчерпывающую информацию перед тем, как строить свой дом. Все, что мы здесь говорим, мы это все берем из практики, из опыта. Мы применяем только проверенные материалы, проверенные технологии. Будем снимать для вас новые серии, поэтому пишите вопросы, если вдруг они остались. Ну и помните, что на канале Андрея Чирова мы о стройке знаем все.